Меня всегда удивляет, когда в кассе есть миллионы долларов, при грамотном инвестировании, при хорошей диверсификации, мне кажется, сложно профукать, да? как вот опять получаются вот эти проблемы. Ну, у меня такая картина. Смотрите, мы год работали очень прибыльно, и для того, чтобы это не доказывать на словах, или там я рисовал бы цифры в кабинетах, мы сделали гораздо проще. У нас есть группа, телеграм-канала, да, где есть 1400 человек, и мы из 1400 человек выбрали держателей денег вот кому мы больше всего доверяем ну знаете есть лидеры в группе как и у вас да вот кому мы больше всего доверяем на кого разместить мы в среднем там по 500 тысяч долларов размещали на человека то есть поэтому там э, снять деньги там например чтобы андрей сам себе снял и украл их это было невозможно сделать ибо каждый контролировал Говорит, вот я там 100 тысяч долларов снял там, например да. мы деньги размещали на малазийской бирже я синтетическими индексами торговал и потом э, так как счетов стало очень много э, то есть ну э, ну, у нас там уже было порядка 45 счетов крупных. Вот. Мы наняли там с Красноярска одного Сергея, программиста, который там связал эти счета да, на Метатрейдере пятом. Вот. И в один момент это все отключилось вот, в одну ночь. В одну ночь мы потеряли много, порядка там 2 миллионов чем-то. А потом я, получилось, что пытался отыграть эти деньги, и мы их потеряли в сентябре прошлого года. А больше потеряли ну no. Официально даже компания, вот у нас была польская компания, где сервера были размещены, где терминал вот МТ-5 в связке с ОВЭ, копирование обычно между терминалами, да, стояла. Я хорошо технически разбираюсь, поэтому могу вообще технически ответить на детально на вопрос. То есть они были разорваны. Я всех попросил, официально всех наших людей, обратиться вот в компанию, которая официально говорит, что мы да, включили, у нас впервые за три года там произошел сбой, отключилась связь, сервера все упали и так далее. То есть поэтому у меня конфликта как бы с людьми не было. Более того, у меня все время уведомление о рисках стоит, что мы можем все потерять всегда. Но мы за это время дарили машины тоже, путешествия. Там. Ну, у нас там полстраны отлетало везде, и русских, и украинцев. Мы, у нас есть там программа, например, если у кого-то беда случается, какое-то горе, да, там человек даже тысячу долларов вносил. Вот у нас там есть, например, из Перми русские, там вот записали видео там. да. У нас много таких людей вот разных. да, Всегда видео пишут, отчет, что у них там сгорел дом, там что-то случилось, мы им там дом купили. Хотя они только тысячу долларов вносили в компанию, да, то есть вот это все держало на мотиве, вот проект не закрывать, давайте заново опять деньги внесем, и я говорил, что ну да, мы потеряли в сентябре все деньги, вот у нас так было, вот я взял последние пять тысяч долларов и из них сделал порядка там 400 с лишним тысяч за наверное, месяц перед Кинией. Вот. Плюс остаток, который был, мы в итоге 800 тысяч потратили, это моя ошибка была, это мой промах был потратить, вот пригласить там 100 человек, которые больше всего топили за проект, которые все там, грубо говоря, меня ценили, для которых я лоялен был, да, скажем так. И я, мне хотелось что-то им сделать в ответ. Ну и вот мы вот такое сделали. А потом у нас не получилось заново. Ну сейчас я заново опять переоткрываюсь. Я примерно понимаю мотивы Романа, только он технически далек от всего. Он не кидает, он никогда не кидал людей, никогда не кидал. Вот не было истории, и чтобы хотя бы он задумался, как можно кого-нибудь там развести, кинуть. Не было никогда. Вот там говорят, офицер, честь это ни при чем, он как человек не кидает. Ну, не знает он, что делать, не знает. Он, он запутался. Его очень сильно подвел вот этот Женя. Вот. И как он вляпался с деньгами, мы договорились, он сказал, говорит, Андрюх, давай просто прилетай, давай выпьем, посидим, я тебе все расскажу, поговорим. Ну, я страну не называю, я говорю, давай. И в итоге я в Камбоджу уехал, как-то так получилось, вот, и не встретились в итоге. Ну, я думаю, что я думаю, что где-то через где полгода, наверное, я, я не думаю, что раньше что-то будет, либо это все закроется сейчас в ближайшее время, либо где-то через полгода какие-то платежи начнутся, и то лояльным людям по отношению к роману. Вот, я думаю, так. Это моя оценка личная. Ну, так фраза, сейчас, Елен, я потом скажете после меня, фраза «это все закроется сейчас» это и есть кидалово, понимаешь? Ты говоришь, Роман никого не собирается кидать, но он просто закроет все, а людям-то какая разница, что так терять, что так? Ну, тоже верно. Да, то же самое хотела спросить, что э, вот говорите вы, что он никого не кидает, но пенсионеры, инвалиды, кредиты его не интересуют. А разве это действительно человек чести тогда? Он никого не кидает, но ему все равно. Как это, как с этим дальше жить? А то, что мы оставили гробовые ему деньги, вот я, например, пенсионер-инвалид. Тогда что? Какие лояльные люди? Это какой уровень он отдаст денег, а нам, последним пенсионерам-инвалидам, отдавать ничего не будет? Я правильно поняла? Ну, если я правильно понял, Андрея, Роман будет стараться людям заплатить по возможности. Но вот получится или нет, это вот вопрос, опять же, остается открытым. Алло. Не получится, потому что он должен создать новый проект, опять обобрать людей, опять сделать какую-то базу себе, Ф счета Ф открыть, и только потом, может быть, он вернёт старого классика. Но, Но, смотрите. Да, я же как раз последнее видео сделал, я показал, вот, Андрей тоже об этом сказал, что есть, например, новый проект, на кассе которого уже 19 миллионов долларов. То есть, в принципе, ну получается, есть энная сумма. Да, конечно, он не сможет заплатить всем сразу, но частями начать выплачивать, на мой взгляд, уже может. Вам же сказали сейчас четко, полгода и не раньше. Я все-таки думала, к Новому году. Нет, переносится и на большой срок. И вряд ли у нас, товарищи, что-либо получится, вот, судя по сегодняшнему разговору. Елена, ну, вы так пессимист такой, Андрей, вы прям, пр прям поверили Андрею, который вам просто, вы сегодня первый раз его узнали, вы прям так ему поверили? что я слушала всех и каждого, начиная с консультанта, которого ненавижу теперь всеми сердцем. Кстати, я попала самая последняя. Вот он сказал, в октябре были уже суды. А эта, зараза, меня ввела в этот счет гермес этот заразный в ноябре месяце. Представляете, ни одной копейки не получила. Ни... Просто вот пролетела, как фанера над Парижем. И эта гадина сейчас радуется. И не выходит на связь, как и у вас у всех. Разве это нормально? И это считалось подругой, знакомой, хорошей подругой. Поэтому я вот то, что творится сейчас, я удивляюсь. Но вряд ли, товарищи, если деньги в новом проекте не появятся в большом количестве, мы с вами деньги в старом проекте не получим. Какую задачу вы решаете от того, что у вас такая проблема, жизненная ситуация? Ничего не решается, и что? Ну, и, и, и что? Вот такое же отношение у Романа, и я вы себя сказали, поставил сказали, на это же место, я бы вы... так же себя вел. Он, а вы сказали, что он никого кидать не будет. Да и не кидает, то денег нет. Понимаете, вот если вам должны там 100 рублей, да, а в кармане есть 10, то можно отдать только 10, 90 нету. Какая, что? Вот он хочет 100 отдать, даже 101 рубль. Но вот, не вот, конечно, он не получается. Пробовать выдавать. Вот так он это и делает. Он сейчас... это и дело. Именно это он и делает. Именно это он и делает а сейчас. Андрей, это я... Же, я... Я... Я, я... Елена, помолчите. Можно я задам вопрос Андрею? Вот смотрите. Да. Но ну, вот, тут я... сейчас Ан... Елена, можно? Я сейчас просто задам вопрос Андрею. Смотри, Андрей, получается, я... а, г... вот смотрите. Те деньги, которые люди вложили со всей России, 500 тысяч счетов, ну, в России, СНГ, ну, Казахстан и так далее, ну, неважно, да, 500 тысяч счетов открыли в Гермесе, эти деньги сейчас где? То есть, получается, они исчезли, растворились просто по внутрянке, и сейчас, чтобы вот это United to Life, вот эта новая компания, чтобы эти деньги пришли туда и выплатить старым э, участникам Гермеса, то есть они должны прийти, прийти через новую компанию, получается. Это вот А так? как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, я, я, да, Алексей, я думаю, что в, в процентах 90, наверное, вы правы. Наверное, так. Потому что новая компания никакого отношения не имеет вот, новый проект ко всему прошлому. Конечно, будут Но выплатены то, лояльно. Вы правильно, вы правильно думаете. Первый Поэтому я перестал, я, я перестал поддерживать Романа в других группах. Он ищет выход, по сути, выход пока если, я не нахожусь. Да, я понял. Андрей, так, если разобраться, то те, те люди, которые вкладывали деньги по там не по внутрянке, через PayPro и так далее, это все просто, ну, ушло в космос. И сейчас да. эти И будет, по, по и будет, и... И будет э, сходить на нет вся эта ситуация, все устанут просто. Начнется усталость от этой ситуации, понемножку начнет стухать она, картина. Роману все равно, потому что уголовное дело открыто уже в России, нельзя два уголовных дела по одной проблеме иметь, да? То есть она уже открыта, и тема начнет стухать, э, сходить на нет. А новый проект будет запускаться заново. Ну, потому что то ему есть, все вы, равно вы, дальше жить. По старым, по, старым, да, по старым гермесам будут происходить новые компании United Still Ну, то есть единицы, чтобы жить. Так, ну, есть, лояльно, да, лояльным, да. лояльным, людям будут какие-то там начисления из прошлой жизни, да, сделаны. И типа, ну потому, что понимаете, фактически отдать кому-нибудь за прошлое это убыток прямой, да, новому проекту. Вот и все. Ну, то есть, ну, наверное, по, это... факту, по факту ваш, ну, как бы, ваш то, то, то, о чем вы говорите, по, по факту, изначально это был передос. Ну, про, он, не, он, факту, он, он не хотел этого он, он не хотел этого сделать, но по факту получилось так. Он не хотел этого сделать. Я, я не защи... Еще раз говорю, я не защищаю не адвокат Василенко. Я его критикую даже во многом. Вот мне почему понравился ваш вот этот блогер, там, Жариков этот, потому что он там двояко ситуацию может и с той, и с другой стороны показать, а не только там критикам или защитникам, да, это всей истории. Вот я вам сейчас говорю, что я знаю Романа, он не разбирается. Он не знает. Он лучше всего может только лекции, конференции читать и так далее. То есть он не понимает. Делают сейчас совсем другие люди это все. И ему обещают ну, то есть, по, ва решать. по вашему мнению, его, его по сути, использовали в темном. Ну, есть, его использовали в ну, а, темном. Подслушайте, а это уже было не один раз. Женя вот этот, который, Набойченко, они там э, открывали офис Инстафорекс э, э, в Сочи. Вот, там, привлекать деньги. Роман пошел в эту тему, потому что я знаю правду, когда Роман рассказывал, что правда, гречку там ели, не за что снимать. Это была правда, потому что я жил в Питере с Ромой вместе. Я знаю, как это было. И с Леной с его я познакомил, прилетев в Астрахань, тогда я знаю, как все. У нас просто есть личная жизнь, я знаю, как все это происходило. Я знаю Рому. Никогда он никого не кидал, но он не был грамотен. Вот не был грамотен, даже когда у нас был сейф инвест. У нас были вот и мы ее тратим. Вот, по идее, ее надо отправить на Кипр. У нас было всегда там платежный счет, там на Кипр нужно выслать деньги. Вот, и потом вышли, оттуда возьмем, оттуда не возьмем, а наличные тратили. Мне это тоже не нравилось немного. Но я тоже не заядлый такой вот, знаете, этот... Бухгалтер, да, что все четко под отчет, ну, не... но было прям очень скользко все, очень скользко. Вот. Я думаю, что сейчас ситуация похожая, очень похожая, только в больших масштабах. Вот. Он не знает, что делать, он не знает, с каким видео вам записать, с чем выйти, он сейчас смотрит, пойдет ли этот новый проект или не пойдет, рванет он не рванет. Он рассчитывает на свое имя, на свой бренд, потому что он Рома, потому что за ним есть какие-то люди, которые как в секте идут, а в секте это, ну, а по-другому это не назвать, да которые идут, и он смотрит, если там пойдут цифры новые, то, там например, собрав какую-то, не знаю, там 100 миллионов, грубо говоря, долларов, да, то 100, со 100 миллионов можно еще 50 миллионов заработать, часть заплатить и еще и уголовное дело закрыть. А можно это не делать, можно там купить за 100 тысяч долларов новое гражданство. И все, и тема закрыта. Понимаете, Андрей, так вот, не... меня конкретно и удивляет, это, кстати, как раз Андрей Жариков и вещает, если что, вот, так что мы тески. значит, меня удивляет, что Роман со всей его харизмой, если уж перед ним сейчас стоит задача активно раскрутить новый проект United to Leave, чтобы собрать больше денег, да, чтобы компенсировать людям, так ему надо было за последние как раз месяцы более активно там делать видео, вебинары проводить, говорить, ребята, да, у нас вот в Гермесе временные трудности, но давайте вот мы сейчас там пойдем в новом направлении и так далее. И меня тоже удивляет, почему он этого не сделал. А потом недоумевает, почему же у нас активность такая маленькая. Да потому что ты сам, Роман Викторович, куда-то там заховался и все, и затихарился. Андрей, вы сейчас ответили полностью моим мнением в своем комментарии. Я считаю точно так же. Я не знаю, почему он не записывает. Я знаю, что ну, так, знаю, да, что он в депрессии много там, скажем так, плохих дней, да, там мог выпить и сидеть и думать, что делать, да. Но он не знает, что делать сейчас. Он не знает эти 19 миллионов ничего не решают вообще ничего не решают для личной жизни они решают больше соблазну себе сделать там гражданство за 100 тысяч долларов новое и закончить эту тему и все и россия никогда его там в жизни не экстрадирует ниоткуда ну, вот, скорее всего так но видите он качает эту тему Ну как качает об этом нет фактов он не записывает ничего само себе он полагается на новых программистов на новых людей на новых набойченко, вот таких понимаете вот и он не он смотрит получится с этого что-то или не получится он в растерянности вот я эту картину вижу так вот мы не встретились да, договорились в одной стране но мне не, не было удобно туда лететь вот, все, мы договорились встретиться именно. но я занимался конкретно его документами по интерполу по всему ну, в плане порядочности я там никаких данных выдавать не буду. Могу только одно сказать, что он не в розыске, и в розыске он не будет находиться. Международно не будет находиться. Он за это заплатил и сделал там все правильные шаги юридически. Все. Но только все правильные шаги юридически. Все. Но только дело за себя, кстати. Очень странно, не за Лену, не за других людей и так далее, которые вокруг него.